Я приветствую вас на своем канале Тараторка. Сегодня тема нашего расклада – расклад на бывшего. Посмотрим, что у него новенького, почему вы разошлись, и подытожим. Да? Ну, для кого-то это будет советом. Итак, у нас сегодня будет четыре позиции, вы можете выбрать один. Если что, ниже будут указаны в описании тайм-кода, вы можете сразу перейти там на ваш последовательно вариант. Мы начинаем, так первый вариант, второй вариант, третий вариант. Выбирайте пока что. Так, кто у нас не успел, можете опять же посмотреть прижитаем коды. А мы начинаем. Так. Первый вариант. Расклад на бывшего. Давайте посмотрим для начала карту 75 а именно у вас. Ага. Фортуна. Ну могу сказать вот все хорошо все очень очень неплохо складывается возможно это связано как раз таки с тем что вы разошлись с этим человеком да как-то научились себя ценить нашли возможно новое дело да кто-то из этого сделал какое-то независимые, да, не от мужчин, не от отношений, вот в паре, да, вот э, начали ценить себя, э, ценить то время, да, проведенное наедине с самим собой, и научились как-то, знаете, распределять свои ресурсы не на внешние, да, какие-то вещи а на себя самого, я так сказала. Тут могут смотреть и женщины и мужчины, поэтому я буду стараться, да, как-то обобщенно говорить. Итак, хорошо, давайте посмотрим еще у вас поближе. Кто-то действительно, да, вот уйдя из отношений, нашел какие-то свои действительно горизонты, да. Кто-то вышел в новые отношения, да. Возможно, сам того не подозревая. Кто-то научился монетизировать, да, свои какие-то задатки, получая при этом какие-то свои Как-то прокачивая, я бы так выразила себя. Как-то больше ресурсов, вы поняли, да, что у вас на самих себя, да, остается, нежели раньше. Как-то вот уважать себя начали, начали заниматься собой. Кто-то, возможно, спортом занялся, кто-то красоту наводить начал, там, там. Опять же, вот как-то реализация со со самого себя у вас поперла, поперла прям так активно. Возможно, кто-то через вот эту деятельность, самодеятельность пытался вначале да, заглушить вот эту вот боль утраты, но... Но это было поначалу, сейчас вы вошли в раж, и у вас все прекрасно, и вообще можно сказать, думать, забыли, да, об этих отношениях и вообще, в принципе, зашли на расклад просто поинтересоваться, как это пережил ваш бывший партнер. Хорошо, давайте посмотрим, как раз-таки, его, как он это пережил в момент. Ну, сорвали крышу человеку однозначно, потому что, ну, человек прямо, возможно, у многих из вас, да, человек до сих пор переживает этот момент, он настолько, это его подкосило, что ударило по всем сферам жизни, и во многих аспектах он до сих пор не смог восстановиться. Возможно, многие из вас да, материальную поддержку оказывали этому человеку. Кто-то, ну, грубо говоря, да, там, подтирал за ним, то есть, да, то есть человек максимально пользовался всеми вашими там ресурсами, да, не осознавая вот это, не осознавая этого, да, пока не потерял вас, то есть ну, тут как бы очевидно, что вы влияли на него во многих аспектах, соответственно, по многим аспектам ударило это ваше отсутствие, да? то есть приток ресурсов прекратился, соответственно, нехватка произошла, и он только когда Очередная поставка, соответственно, прекратилась. О, тогда вот он осознал, что его крепость никто снабжать да, не будет провизии, Соответственно, м -м человек просто, ну, ну, мягко сказать, что опешил, да, скорее всего, он просто... То есть для многих из них, да, вот из бывших, да, это было каким-то, ну я не знаю, гром среди ясного неба, да. Я не знаю, как это еще описать. Давайте посмотрим поближе. Но опять же тут материальных ресурсов он очень много от вас от вас получал эмоциональных материальных да? и транжирил транжирил их направо и налево да? и как бы он ни старался до да, найти такого же формата уровня да, ресурсов в других потенциальных партнерах он не может найти этого как бы не старался. То есть это всего лишь, да, по семерке кубках я тут вижу, это всего лишь, ну, я не знаю, толика замены того, что было, да, вот там из 100% 5, возможно, будет. То есть в какие-то отдельные черты, вот по кусочкам, вот так вот он собирает, но собрать не может, соответственно. И вот это вот его как раз-таки Поведение прошлого себя, да, оно настолько сильно, ну, по отношению к вам, настолько сильно оно отличается от себя нынешнего, вот этого отношения, да, что, ну, как бы, если бы было, была возможность у него вернуть время назад, да, со, с, именно с со теперешним сознанием, он бы... Он бы попытался просто, я не знаю, что с собой, ну, прошлым сделать, да, но ну, чтобы, я не знаю, в каких-то моментах, да, промолчать, пойти на уступки, то есть полностью, да, поменять свою траекторию поведения по отношению к вам, но, соответственно, как бы прошлого не вернешь, его можно только переживать внутри себя а... и, собственно говоря, Многие из этих людей, они, как бы, они только делают, что пережевывают этот момент про себя, и все. Как бы, не надеясь на какие-то, знаете, попытки возобновить эти отношения, попытки просто прийти к вам на порог, да, с низким поклоном, извиняясь, и Пытаясь возобновить эти отношения, то есть, да, он уже осознал, что эти отношения, они уже для вас, они исчерпаны. И как бы, если он придет, да, этот человек, звать вас заново, предлагать вам поменять все, начать с чистого листа, там, это, это бесполезно, вы не пойдете на это, потому что, ну, какой смысл? смысл, да, это надо было делать тогда, а сейчас-то уже что, что с этим сделаешь, ну, вы уже в новом, вы уже не пойдете в это старое, под каким, под какой бы это оберткой не предоставлялось да, И поэтому ну, для вас этот человек он... Это, это это пройденная ступень, пройденный этап, и вы не собираетесь на этом останавливаться. Давайте посмотрим, собственно говоря, в чем причина вашего расставания. Да? Ну, этот человек однозначно манипулировал вами, да, часто был в разъездах, да, то есть неправильно распределял приоритеты касательно отношений. Вот я вижу здесь по шестерке жезлов. То есть для него эти отношения это, то есть, само собой, разумеющиеся было, да, соответственно, какие-то. Посиделки с друзьями или какие-то собственные дела были важнее намного, да. То есть в приоритете, соответственно, он уделял этому больше значения. И на все ваши на все ваши просьбы и увещевания да, по поводу его поведения неправильного, да, он как-то это... То есть как к упрекам очередным, да, не несущим никакой ценности. Вот так вот как-то относился. То есть, знаете, либо да-да, конечно. То есть это как, знаете, попросить мусор, ну, мужика, вынести его, там, может, неделю. То есть, да, я, конечно, не говорю о всех, да, но, ну, как правило, да, э то есть, попросишь мусор вынести, ну и это может растянуться на неделю, да, если там совсем уже там, как бы, крайний случай, да, пока не завоняет в квартире, грубо говоря. Ну и вот так как-то, да, то есть до самого последнего момента человек тянул, но, но как ни странно, да, вот э, все плюшки, да, которые он получал от вас, то есть... Он не забывал о них, то есть, да, он напоминал о каких-то вещах, да, которые, возможно, вы там ему обещали что-то сделать там, то есть он никогда не забывал отстоять свои какие-то желания, да, в отношении себя, да, у вас там отстоять какие-то свои, я не знаю, потребности, грубо говоря, да, и прогибал, то есть, да, вот это, возможно, для некоторых проиграется, что даже через силу мог как-то, знаете, все свои желания там удовлетворить а, за ваш счет, поэтому, ну, человек тут явно с нестабильной психикой, я бы так это обозвала, Потому что, ну, видимо, у него были проблемы какие-то в детстве, да, что вот он считает, да, что вот такое поведение к, по отношению к своей собственной женщине, да, ну или, допустим, если мужчина смотрит, проигрываете под себя, да, что это то есть, есть нормальное, да. То есть это вообще, по мне так это странно, когда ты к своему самому близкому человеку относишься хуже, чем посторонним людям там друзьям и так далее а тут именно такой человек у нас выпадает ну ладно давайте посмотрим более глубоко почему разошлись ну тут очевидно очевидно то что вы покинули эти отношения, да, соответственно. Но первопричиной всему этому было, то есть, я как понимаю, вы были последним, то есть была какая-то ситуация, да, которая была последним вот, вот чертой, да, последним шагом, вот, когда вот он перешел эту черту, и вы просто уже развернулись и ушли, потому что слишком много гуманистального, как бы, принес, то есть чаша весов о любви и и тяжести, да, вот этой боли, а вот, она перевесила в отношении любви, я имею в виду, да, и вы уже поняли, что достаточно, кстати, долго вы взвешивали это решение, оно далось вам тяжело, и как тут вижу вы оставили его именно с теми его какими-то, ну, если это выразиться более как-то по-простому, со всеми его ущеваниями, да, вот, которые он у ваш адрес проговаривал, да, вы его оставили, да, забрав с собой только, ну, не знаю, себя, да. Я не знаю, документы, да, а, Тут, получается, человек постоянно вас держал в ожидании. Он часто какие-то поездки, да, не, ну, не, не предупредив вас, да, уезжал, то есть спонтанно как-то это все решал самостоятельно. Но при этом держал вас при себе, ну, как бы, вроде на расстоянии, а вроде при себе, вроде ты как бы... Я делаю, что хочу, но ты меня жди, грубо говоря, да, поэтому... И таким образом вы не могли понять, стоит ли вам, как бы... Во-первых, что это было, во-вторых, стоит ли вам дальше продолжать эти отношения, да, и как, как, какой-то инициативы с его стороны ждали, потому что вы думали, возможно, там, у него что-то серьезное и так далее, да, но потом вы еще и не могли в новые отношения пойти или просто сбросить этот груз и пойти дальше, то есть вы тупо ждали этого человека, да, и вот это вот десятка жезлов, это у вас в башке... ну, извиняюсь, не в башке, а в голове у вас происходило, в сердце, да, вот это вот все вот прокалывало вас насквозь, поэтому в какой-то момент да и вы в себя уходили как раз таки, потому что ну, у вас не было такого, как бы, да, общения, да, вот как по идее в нормальных парах происходит, то есть люди разговаривают, да, по душам, а у вас этого просто-напросто не было, потому что этот человек просто-напросто избегал от таких ситуаций, я не знаю, с чем это связано, может, у него реально это связано с психикой, но вот какой-то ответственности он старался не брать, то есть и вроде как бы да-да, я в этих отношениях, а вроде вот сейчас подожди, давай в следующий раз поговорим об этом. То есть постоянно, постоянно кормил завтраком, по большому Ай, что за человек? Таких много, причем я смотрю. Ладно, давайте посмотрим, что он сейчас об этом всем думает. Знаете, этот человек очень много любит покутить, да, соответственно, там, где кутешь, там и, возможно, и спиртное часто прослеживается. Поэтому я могу сказать так, что человек а не сказать, что он прямо болеет, да, вот в физическом плане, а ну, как бы это выразиться, То есть в реальное время, если на него смотреть, да, вот, вот, вот фактически, да, как он выглядит, он, он не выдает, то есть никаких своих эмоциональных переживаний. Но внутри там прям какой кавардак происходит, а, бывает настолько в нем закипает, что это прям, знаете, загорается лампочка и какой-то запой происходит, я не знаю, ну, либо запой, либо, либо какое-то... То есть, когда наступает уже бессознательно, когда человек не а, владеет, да, своим телом, либо когда он спит, либо когда он вот находится в алкогольном или каком-то еще опьянении, да, то у него вот это все проигрывается. То, как у, то какая вы, да, а, как это все у вас начиналось, да, вот именно начиналось, да, и то, как... Э, и то, как резко это все прекратилось для него. Как, как тут вот булава нарисована. То есть вы взяли просто все и как бы махнули, и все разбили, как бы и ушли, то есть, да, в туман. И для него до сих пор остается непонятным, что, почему и как. Вот, вот что странное, да, но вот именно так вот он проигрывается. Да он э, видит вас очень ресурсную женщину, подстать себе и... но он не видит э, вот этих ваших. То есть он понимает, что фактически вы там просто терпели да, в многих моментах его какие-то э, его какие-то косяки. Но в какой момент он перешел к черту, он не осознает до конца для него это слишком жестко, то есть как будто вы с плеча, срубили реально, с плеча и все, и ничего ему не объяснили и дальше пошли, то есть как-то так он это все видит ну и как бы проигрывает у себя в фантазиях какие-то разговоры да, вот вот как бы он с вами диалог вел, да, если мы вот берем какие-то ситуации в плане вот он пришел допустим мы с вами поговорил да об этом все то он бы просто у вас тупо спрашивал а что да как и ну и соответственно свои какие-то фразы так Ну, человек любит, любит. Я не понимаю, ну, любит, да, тут карта любви выпала. Но у меня такое впечатление складывается. Он любил вас и любит за любовь к себе, как будто вот такой. Да, за то, что вот он такой вот, знаете. Он именно ценит, он и ценил то, что вы... То, что вы тоже видели его ценность и все его какие-то качества, да, которые он здесь себе приписывает. И такое впечатление, что вот кроме вас его никто так не понимал, да. Очень странный персонаж, вот честно говоря. Ну, он понимает, что он потерял, ну, действительно потерял, и что... Даже, даже как бы он не старался, все равно не, не получится вот на, на углях, да, что-то новое построить. Но вот эту любовь он будет, конечно, сохранить в себе да, очень долго. Очень долго но у него при этом еще знаете какое-то чувство неудовлетворенности от всей этой ситуации как-то слишком резко слишком в спину попало вот, или там я не знаю в печень куда ему в сердце какой у него главный орган ну давайте посмотрим что вы думаете об этом всем о нем Ой, ну, однозначно я могу сказать, что вы бежали, знаете, у вас пятки сверкали из этих отношений, да, к нему очень непреклонные по справедливости это понятно, да, но непреклонно настроены, то есть это имеется в виду в том плане, что вы не собираетесь, да, возвращаться в этот ад, откуда сбежали, да, со всех ног. И когда вы из этих отношений вышли, да, вы просто, просто попытались с чистого листа все начать, да, начать, то есть, все те... всю ту грязь, из которой вы вышли, да, я бы не сказала, что вы ее сняли, да, или что-то такое, но какой-то определенный промежуток времени прошел, прежде чем, да, вы, вы смогли сделать вот этот э, первый шаг, да, навстречу жизни, потому что очень долго вы сидели, переживали, переживали да, э, восстанавливались, да, Зала, ну, залечивали, зализывали раны и так далее. В общем. И для него у вас просто выстрелит забор, который, за который он там и на пушечный выстрел, да, не подойдет. А... Не хотите его видеть, но и не хотите, знаете не хотите его видеть, да, но вы хотите знать. Чего можно ожидать от этого человека, то есть, да, как для того, чтобы делать какие-то, да, выстраивать э, защитные какие-то свои э, амбразуры, чтобы человек снова не появился, да, и испортил все то, чего вы достигли, да, вот э, находясь на расстоянии, полной изоляции от, от него, соответственно. Ну ладно, давайте тогда подытожим. Я могу так судить, да, то есть вы еще будете очень долго думать, прежде чем, да, всю эту ситуацию отпустить, во-первых, и во-вторых, какой бы мужчина, да, или там женщина вам не встретились, да, то есть потенциальный партнер, который бы там, даже если он вам сам, самим нравился, понравился бы, и который будет предлагать, предпринимать какие-то действия, да, в вашу сторону, вы 10 раз подумайте, да, прежде чем... Связать себя узами какими-то, да. .bersenhoff. Вам проще будет держать этого человека на определенном расстоянии и смотреть на него заделека. Да. Достаточно, достаточное время, за которое вы бы смогли этого человека прочесть, да, и, соответственно, сделать какие-то выводы, чтобы не повторилась та ситуация, да. Но тут опять же, вот, понимаете, тройка Пентаклей, вот, вот у меня от нее такое э, впечатление идет, что есть какие-то у вас знакомые, да, э, э, знакомые, близкие, да, которые, э, чье мнение для вас авторитетно является. И я бы на вашем месте э, не особо старалась прислушиваться именно к этим людям, потому что... А, возможно, для многих проиграется такой момент, что вот именно эти отношения, да, которые порушились, как раз-таки были а, в начале своем, да, а, посоветованного. То есть не факт, что вы вошли в эти отношения разрушенные, да, с, а, самостоятельно в том плане, что, да, вы там... Прямо с первой влюбились, да, вот вы прямо влюбились, и прямо в человеке души нечаями, скорее у вас просто была прикидка некая, да, то есть, грубо говоря, вы примеряли пальто, да, там, как в магазине, и думали, выгодно это там, насколько выгодно и так далее, а вот эти люди сыграли там роль подруги, да, какой-то некой, которая... Да-да, тебе идет, а в итоге это получается, купила пальто и не носишь его. Да, оно красивое, оно супер дорогое, но ни разу его там за 3-4 сезона так и не надела. Поэтому э, с, с, за... есть вещи, да, на мнение, кроме вашего, да, мнение, где ничего другое не должно там играть, никакой роли. Поэтому.. Карты говорят, что не закрывайтесь, не замыкайтесь, да, на, на этом а, неприятном опыте. Но какой бы это опыт ни был, это все еще остается, да, а, тем не менее, знанием, да, которое с вами на всю жизнь. Поэтому живите дальше, собственно, у вас сейчас все хорошо, но, опять же, не замыкайтесь и не слушайте слишком сильно авторитетное да, для вас э, мнение. Ну хорошо, давайте заканчивать. Первый вариант. Спасибо, что пришли на расклад. Второй вариант. Здравствуйте. Расклад у нас сегодня на бывшего. У. С тяжелым сердцем, да, ну, идеями человеку на сегодня пришел. А в чем? В чем у вас такая напряженность? Сейчас немножко еще Что с вами? М -м -м. Такое впечатление, что как бы вроде на расклад на бывшего при пришли, да, но вроде он пока еще не бывший. То есть вы еще думаете, многие да? Uh, уже все понятно, что ситуация уже к этому пришла, да, уже нужно как бы uh, отрезать этот гной гнойник, да, но вы все еще uh, болеете всем этим вот, вот этим вот своим рыцарем кубков. Интересно. Извиняюсь, у меня там кошка за дверью, кот вернее. Ломится. Для некоторых вот кто-то вот-вот буквально недавно да, разошелся, и, и, и, и для него это все еще свежая ситуация. Ну хорошо, давайте посмотрим на... Ну, вас мы посмотрели. Давайте на вашу большую партнеру смотрим. Ух ты ж. У -у -у. Ну что я могу сказать? Это... Тут как бы... Человек, да, он он не думал, да, что так далеко это все зайдет. Вообще не думал. То есть у меня тут такое впечатление, что просто это начиналось все очень-очень как-то по наитию, как-то, да. Человек не надеялся на то, что... что это приведет к серьезным чувствам да, и каким-то, возможно, для кого-то проиграется в долгосрочном Человек как-то с первополегком к этому относился, то есть какие-то были, ну, то есть понятное дело, букетно конфетный период, это все мы понимаем, но тут переросло все в такую просто животрепещущую прямую любовь, что... Ну, как бы, о а такое только в книгах пишут, скорее всего. Поэтому для него эта ситуация тоже такая же тяжелая. Но если вы, то есть, переживаете сейчас о последствиях, да, и о предстоящих каких-то. В предстоящих жизненных ситуациях, да, без, без этого человека рядом с собой, то этот человек проживает сейчас именно тот момент букетно-конфетного периода. Но при этом, как бы, да, как-то делает это внутри себя, что ли, вот я бы так сказала. Странно, но интересно. Давайте посмотрим более подробно. Что еще он испытывает? Ох, и тут Паша. Папа. Ну хорошо, я поняла, что человек был на выборе между двумя вещами выбирал, может быть для некоторых проиграется между двумя женщинами, да. Но тут прямо тягучая какая-то, тягучая, то есть он долго, он долго к этому выбору приходил, скорее так. Да? Неправильно, даже я бы так сказала. То есть он очень долго думал о каком-то выборе, да. А, возможно, вот, связанным с переездом, да, или там, я не знаю, с границей, или там, ну, то есть перспективами, там, отношений с вами и чем-то еще. То есть это не обязательно, там, другие отношения с другим человеком. Это может быть связано с каким-то будущими перспективами, да. И... Почему-то, да, эти перспективы у него на противоположной чаше весов да, были возведены. Вот это вот что странно. Давайте посмотрим, что за перспективы было. Ну, тут, как бы, однозначно это, скорее всего, связано с реализацией. Да, с реализацией, То что тут одни, считаю, практически по аркана. То есть это настолько какая-то, да, резкая перемена в другое русло, что, возможно, там физически нереально было с вами, да, Силу каких-то обстоятельств дополнительных, а продолжать вместе отношения. Или какая-то разность, связанная, возможно, у кого-то там, я не знаю, связанная с религией, там, ну, то есть вероисповеданием, там, я не знаю, с семейными какими-то... Менталитетными различиями, да? Возможно, вы из разных стран, не знаю, сколько, из разной, разных семей, разной национальности и так далее. То есть это может казаться, касаться вообще абсолютно разных тем. Но тут, тут по большей части проигрывается, ну, для меня, вот как я это вижу, связано непосредственно с реализацией этого человека. Но и при этом, то есть, тут он упадал рыцарем и божом, а тут, получается, вот императором, да. То есть, это очень резкий скачок вперед, да, который, ну, в развитии, который бы там поменял его статус просто, ну, как бы... Из грязи в князи, ну, вот так, если грубо, да. Ладно, давайте посмотрим еще, почему расстались. И тут жрицевый по ага. Башня и смерть. Ну, смотрите, возможно, для некоторых вот так вот пройдет этот вариант, что человек не обнародовал ваши отношения, да, и вы были как тайная женщина. То есть мало людей, или вообще никто, кроме вас, да, не знал об этих отношениях. А, и это слишком долго продолжалось, то есть продолжалось а, настолько долго, ну, и, и вот, какой-то этап ваших отношений, знаете, он не двигался так долго с одного места, что, ну, тут как бы либо рвать их, либо идти на новый уровень, то есть вот так, как это я вижу. Ну, и, соответственно, как мы уже поняли, да, из, из названия расклада, да, то есть, соответственно, мы как бы разошлись. Интересно. Ну тут прямо очень долго он вас мурыжил, да. Я бы сказала он даже коптил. Ну, что тут как бы вообще никак. Возможно, вы ему просто мультиматум поставили. Типа, знаешь, дорогой, я уже устала, да, там. А, быть для тебя просто подругой, да, или там. И все как бы. И резко это все как-то закончилось. Интересно. Ну, ладно, хорошо, мы поняли. Давайте посмотрим, что он сейчас думает о вас. Ну, тут как бы однозначно человек понял, что он выбрал не тот вариант, то есть, да, человек неправильно принял решение. То есть, да, возможно, он там реализовался в том, чем хотел, да, из чего выбирал, соответственно, между вами и еще чем-то, да, какой-то реализации. Да, он, возможно, и добился этого, но... а возможно, кстати, и не добился, то есть настолько глобальных и сильных высот, да. Возможно, и не добился и остался таким же, то есть, то есть он, да, себе в голове какой-то план выстроил, да, по которому шел, но вот он но пришел не, не к тому результату, на который рассчитывал, да. У некоторых так еще может быть, но у других, даже если он и добился десятки вот этой Пентакли, да, тем не менее он не рад тому, что он в итоге-то один остался. Да, у меня есть все, но у меня нет ее, то есть самого главного, самого ценного, да, э -э вот этого ресурса, который был раньше. То есть э -э сейчас человек осознал, что, ну, как бы, мягко говоря, что он дурак. То есть он пошел слишком э -э руководствуясь. Ну, не по тому пути, и пошел руководство именно какими-то навязанными, навязанными шаблонными какими-то э, желаниями, да? Хорошо. Что еще он думает о вас? Ну Мы... Тут пару вариантов будет, один из которых он знает или думает, что у вас уже как бы все нормально в плане у некоторых даже мужчина появился, и даже более статусный, чем он, да. А... Либо у некоторых еще проиграется, что вот он как бы с виду себя показывает, да. А... Родистым, с скакуном, да, вот, ну, грубо говоря, там, каким-то реализованным человеком, реализовавшимся, да, но по факту, вот, когда он приходит домой в родные стены, то он, он сразу, у него восьмерка кубков, и, не знаю, рыдание в подушку, смотрит дневник Бриджит Джонс, заедаешь этим мороженым, и так далее, то есть человек Ну, тут человек реально, то есть, он пытается себя поставить с позиции силы, материалиста такого, да, но у него плохо-то получается. И он пытается все еще себя как-то, знаете... То есть он не старается там вас вернуть или еще чего-то в таком плане. Он именно себя старается с колен поднять. У него задача такая, просто человек раздавлен. Ну, действительно раздавлен. Вот я тут только, только так. Давайте еще посмотрим. Вот тут что-то я не вижу, что прям упадало. Вот. Давайте посмотрим, что он думает о вас. Ну. же, какой дурак и какое счастье он профукал, что как бы все, возможно, сложилось бы, да, с вами намного лучше, да, да, не было, возможно, было большого достатка, да, но он такого и, в принципе, мог и не заработать, да, соответственно, а с вами бы все бы было вообще по-другому в радость и так далее, то есть он понял, что он реально реально потерял. То есть за медные монеты побежал и пропустил золото возле себя, да? Под ногами. Вот так вот. Сам себя, да? Предал. Вот так вот. Давайте посмотрим, что вы думаете о нем, о вашем основании. Ну... Тут как бы карты сами за себя говорят, да, то есть вы холодны к нему, вы ушли от него, то есть то есть тут прямо чувствуется, что вы, вы, вы чувствуете себя преданным этим человеком, то есть, ну, и, то есть все, все то время, да, которое, ну, действительно все ресурсы, которые вы этому человеку давали, да, вот это, и вот эту вашу любовь этот человек просто взял и предал. То есть для вас это уже больше не тот человек. То есть это вообще то есть в тот момент, когда это все произошло, ну, то есть именно под таким соусом, да, которого вам подали, для вас это просто был удар ниже пояса, да. И вы поняли, что ну, как будто эта потеря для вас. Она тяжелая безусловно, да, но это будет единственным, да, и я не пойду там на компромисс какой-то, да, то есть этот человек сам выбрал то, что он выбрал, и я не буду ему там по -по потакать, да, и он не сможет помогать мои, мои, мной и он, временем проведенном вместе и так далее, да, то есть вы ушли в работу, да, в себя, как Ну, вы живете дальше. Ну, любовь у вас безусловно есть, но не именно к этому человеку конкретно, да. А вообще, в принципе, по натуре человека вы очень добрый, душевный, да, такой да? правильный, чувственный и но по отношению к этому, да, человеку, вы как-то себе холодно ведете то есть это уже, ну, не ваш человек, это не ваше, ну, в общем, это не человек, даже для многих. Ну, как бы, у вас своя жизнь, и все то есть его жизнь вас даже не особо-то интересует. Да, тяжело, да, ну, а что, жизнь-то продолжается. У вас есть для этого все данные, тут, как бы, очевидно, что вы уже принялись за работу над собой и так далее, да? ну, давайте посмотрим, подытожим. Многие смотрят расклады, да, а чисто для терапии, я бы так сказала, тут по иерофанту видно. Ну, вы понимаете, что пройдет время, да, что вот у вас все переболит, восстановится, там шрам зарубцуется и заживет, и от него, возможно, и следа-то не останется. Но пока вам нужно вот именно установить свои внутренние вот эти вот да, стены спокойствия, да, которые немножко порушены. Тут карты говорят, проводите больше времени да, с друзьями, больше времени с. В компании веселых, задорных людей Там посещаете какие-то мероприятия да, вот, Где именно активная деятельность э, нужна Вот именно физическая активная деятельность да, Там, где, э, не знаю, какие-нибудь интерактивные игры Там еще что-то такое Где много общения и много движения Или занимаетесь организацией каких-то вот, мероприятий Опять же, да ну, или бизнесом, там, я не знаю. Ну, что-то такое, что где вы бы не оставались наедине со своими вот этими болячками. но тем не менее, вы можете, как бы, да, вот дальше просматривать этого человека, но... не заглубляйтесь, я вам не зарывайтесь в этом... Если вам это помогает, да, как-то, да, себя настроить на нужно русло, то да. А, но если вы, это вас просто утягивает вот в этот омут а, разочарования, да, и тяжести и сильнее и сильнее, то лучше, ну как бы, занимайтесь активным образом жизни. Хорошо, Твоечки, спасибо вам, что пришли на этот рассказ. Мы переходим к Твоечке. Третьему варианту. Третьему варианту я вас приветствую. Давайте посмотрим вас. Колесница. У одни старшие органы как Так, расклад у нас на бывшего сегодня. Ну, вы наконец, что могу еще сказать. У вас дела идут в гору. Как-то быстро вы как будто то ли восстановились уже, либо эта ситуация расхладно вышел уже достаточно давно расход с этим человеком уже давно произошел, и вы уже не болеете этой ситуации. Вам просто, возможно, интересно, что там как. И ну, вы сейчас находитесь на, на пике. Ну, если, если не на пике, то движитесь к этому пику, да. А, во всех сферах я бы тоже так выразилась. Как-то вырвались вы вперед. И очень энергично достаточно. Ладно, давайте у вас по более подробнее посмотрим. Фу. Ну, тут как бы... Один старший аркан, я могу сказать. Ну, у вас все классно. Может быть, кстати, занимаетесь зачисткой своего окружения, да. Избавляйтесь от ненужных отношений, от ненужных э, людей, от ненужных, э, я не знаю, подлых там, да, и всего такого плана. В общем, от, от злопыхательной сейчас прочищаетесь конкретно, да. Там, где невозможно, да, сразу... Вопрос решить. Сводите там общение на минимум или еще как-то. То есть, ну, то есть не со скандалом, да, с людьми расходитесь, а как-то адекватно, мирно, да, по-взрослому. Вот. Продумывайте, что и как там. Какой вариант вам подобрать, да, чтобы так-то, так, -то, так -то, С таким-то, с таким-то человеком вопрос решить То есть это У вас прямо очень сейчас сильные позиции, сильные энергии Возможно, кто-то Поднялся в социальном, да, статусе И Относительно недавно, да Добился, да, каких-то высот заслуг и это место не хочет да, никому скупать соответственно то есть э, вы готовы к конкуренции даже к жесткой конкуренции так сказала ну ладно давайте посмотрим вашего бывшего партнера Так, либо меня смотрят э, мужчины бывшую, либо у вашего бывшего есть новая женщина. И, возможно, она тоже бывшая. Как-то все резко у него... Либо вы давно на него не смотрели, да? Давно с ним разошлись, и у него там уже бывшая, новая образовалась, да? Либо вы смотрите на свою бывшую, которая там крах происходит в... во всех сферах, вот по всем, по всем, все по швам трещит, да? Вот Как-то там. Давайте посмотрим. Если, допустим, мы смотрим сейчас на мужчину бывшего, да, то тут как бы человек оппозиционирует э, себя как человека, да, во-первых, как короля, то есть человека сильного, человека э, по жезлам активного, да, в отношении там, интрижек и так далее И человеком при этом состоятельного состоявшегося да, то есть у занимающего какую-то финансовую независимость какая-то планочка у него есть да ниже которой у него допустим финансы не опускаются вот так вот вырезаемся да, то есть и а, в принципе да он сейчас а, по какой-то легкости идет у меня такое впечатление. То есть он какой-то праздный образ жизни ведет. Возможно, у него есть отношения, но они все какие-то, знаете, недолгосрочные. Возможно, он даже на одну ночь у многих проиграется. А если, допустим, вы смотрите на свою бывшую, то опять же, тут, опять же, легкий образ жизни, и это и ваша бывшая, да, там. Не сильно переживает да, потери там очередного кавалера. То есть она с увзглав уходит на новые отношения. То есть у нее сейчас вообще нет проблем в плане боли потери там да, и так далее. То есть как-то по легкости вот это все идет. Ладно, давайте посмотрим, что думает бывший человек аж, о вас. Ну что, сердце разбили что ли прям сердце разбито прям человек вот вот лишь бы вас не видеть я бы так это описала не хочу не, не надо я уже устала вот, вот прямо веет эти старается вообще о вас не думать раздавили прям сердце его прям дребезги разбили отрезали все в общем короче пытается забыть вас возможно как раз таки такую жизнь ведет даже в попытке о вас забыть а. ну, что ж такое ожесточенное отношение вашу сторону но опять же смотрите это если допустим мы смотрим на... на мужчину, то, получается, вы для него какая-то кармическая женщина. Возможно, если, допустим, кто-то увлекается эзотерикой там, и всеми такими вещами, да, то тоску наводить могли. Да. Ну, в общем, какие-то манипуляции могли провести. Ну, как бы выразиться справедливости, да. Ну для него вот так вот. Отношу. Но человек уже давно в этом копошится и он уже реально устал как-то, истощен, истощен и, возможно, вот это вот истощение он заполняет путем вот легких отношений с другими людьми. Если мы смотрим на вашу девушку, бывшую, допустим, это тоже вы сердце разбили, да? некоторых она проиграется, что пыталась вас вернуть магическим путем тоже, кому-то обратиться и так далее. Ну ничего не получилось и страдает только она получается, так что. Типа вернулась все то, что бы, она делала, так что. Хорошо. А -а -а. Почему разошлись? отношения были. Морально прямо очень тяжелые, как американские горки, я вот так описала. То все тихо, спокойно, в другой раз бац-бац и все кувырком идет. То есть невозможно было да, предугадать. И когда в какое русло эти отношения пойдут дальше. То есть, скорее всего, это разница ваших темпераментов. Да. То есть... Сила вот этого характера продавливали друг друга. Да? То есть, какое-то, знаете, соперничество тут чувствуется. И вот именно непонимание партнера, да, каких-то очень важных вещах, ну вот где, где нужно там сентименты или там, ну просто поддержать, да, у вас какой-то вот такой, О, кто кого заборет, грубо говоря, ну у меня вот такое ощущение от этого всего, соответственно встречные друг другу обоюдное обили. И вот это вот все копилось, копилось, как снежный комнат. Вот и вот у вас так. Да. В принципе, вы оба думали о том, чтобы закончить совсем этим. О, хорошо. Окей. Почему? А то и там отошлись. Ну кто-то из вас решил этот как бы этот эм, как это объяснить узел узел в итоге отрезать и выбросить и все и, и как-то так возможно это кстати были вы если вы женщина да допустим и вы эзотерик то возможно это инициатором этого были вы просто молча взяли уж и все или если, допустим, на женщину смотрели, да, и вы тоже увлекаетесь какими-то такими вещами, то, опять же, тоже вы. Потому что вы устали ждать э, вот этого, знаете, обоюдного понимания там со стороны вот партнера и прощать устали. И... Ну, в общем, это как-то так вот. Ну, вы были тем, кто взял волю в кулак и решился отрезать этот гнойник. Нашёл. Что это? Чего думалось? У, у меня тут прям сразу, по первым вот этим двум картам это вот, знаете, такое такая фраза. Ты у меня еще, я тебе еще покажу. Вот. Я тебе докажу, я тебе покажу, ты у меня еще попляшешь, и я тебе вот это самое. Ты еще там это крокодильными слезами там, да, будешь по мне сохнуть, страдать. Но по факту ничего, ничего такого не происходит. Это просто внутри себя такая какая-то установка у человека. И, возможно, во сне он себе там это все проецирует, да, и как бы... И, но просыпаясь, он там также продолжает. То есть человек не делает никакие да, выводы, уроки очень забавно. Почему-то он во всем вас видит. То, что вы, вы не, пер, не, не пошли первый там на контакт, вы там тут не уступили, там не уступили, вы были обязаны, вы были. То есть всю ответственность да, за какие-то оплошности, даже за свои, он как-то на вас перекладывает, этот человек. То есть, как бы странно, не бывает так, что виноваты оба, У виноваты всегда оба, ну, что вот именно один там конкретно человек виноват, нет, такого не бывает. Даже в отношении их манипулятора и жертвы, то есть тоже виноваты оба. Поэтому тут человек уверен, там, железобетонно, что вы, вы виноваты, вы чего-то там не сделали. Я тебе еще покажу, вот прям чувствуется вот это. Хорошо, а что вы думаете об этом всем? Ну, вы уже во всем новом, вы уже в перспективах, вы уже реализовываетесь и вам, если вы женщина, то у вас мама мужчина, более, более как-то, знаете, подвижный. То есть, его не надо там просить, он сам все делает. Если вы сам мужчина, допустим, мы на, на девушку смотрели, и вот этот, этот вариант, и что вы думаете об этом всем? Ну, как бы вы во все новое тоже ушли, и вы как бы не испортились, несмотря ни на что. Вот такой же открытый человек для отношений, да, как и были до этого. Просто, ну, как бы, когда играешь в одни ворота, ну, это такое себе, да, сам собой причем еще, ну, такой смысл. Поэтому, ну, да, вы поболели немножко, но, как бы, время шло, вы, вы работали над собой, вы прошли все новое, и у вас все прекрасно. В принципе, у вас есть из кого выбрать, ну, если мы сейчас... Если я, я сейчас к мужчинам обращаюсь, если вы, допустим, женщин, то у вас уже есть, в принципе, у многих постоянно кавалеры, или на пороге там, да, у вас потенциальный <как> а мужчина даже не кажется, пришел. Ну, вы переболели и недолго достаточно болели, <как> кстати. Ну ладно, давайте подытожим. Ну тут прям все, окрасита реализация себя вообще. Тут действительно тут терепа позанимается. Реализация именно бизнеса какого-то, какого-то стартапа, да, то есть у вас это все уже потихонечку начинает монетизироваться Или если сейчас это не приносит никаких, да, в зачаточном состоянии сейчас находится, то вы не бойтесь этим заниматься, продвигаетесь, У вас это, а, вот, этот, туз Пентакли, вот, десятка, то есть это у вас все пойдет как нужно Соответственно, тут еще и... Рыцарь, поэтому не переживайте у вас, при этом еще есть король и королева жезлов выпали. Но там, где надо, вы можете мужскую женскую энергию проявить. То есть, да, Стоять само в себя. Или, допустим, у вас есть партнер, да, который то есть, полностью разделяет ваши да, интересы и с полуслова вас понимает, поэтому не бойтесь ничего. Вот это как бы да, обращение к женщинам, к мужчинам. Вот и все. Что я вам еще могу сказать? Какое-то прямо у кого-то, кстати, ребенок может появиться В скором времени В общем. Мир вам до да любовь. Спасибо вам, троечки. Четверки вас приветствую бывшего сегодня. Ну, вы находитесь, в принципе, в ресурсе. То есть вы не сидите на одном месте, где-то вы хочете что-то, чем-то занимаетесь, и где-то вас... Всегда время вы чем-то. То есть не сидите просто на месте. Давайте поближе вас посмотрим. из вас прям веселятся. Кто-то путешествует, кто-то время проводит активно с друзьями. Главное, знаете, чтобы не не зарываться в себе, то есть не копаться в себе. То есть вы как-то проявляетесь очень сильно по, внешне, по внешнему мире. Как-то так я могу сказать. Вот. Поиски в поиске себя, в да, поиски, э, не знаю, каких-то новых эмоций, переживаний и всего такого. Угу. Хорошо. Ну вот, прям чувствуется, что поиски и, и, и при этом в каком-то неком находитесь. Давайте посмотрим его, бывшего вашего. Интересный иерофант и повешенная десятка жезлов. Ну, человек сейчас находится в уединении. Борется со своими внутренними демонами. некоторых проиграется, что человек ушел в исторические какие-то, да, как это слово-то забыла, аффирмации, да, вот, да. То есть человек прорабатывает духовное я, да, для того, чтобы вылечить вот а, боль утраты, что ли какой-то какой тяжкий груз себе пытается снять, видимо либо вот наложенный вами, вот то груз, да, либо им самим. Интересно. Человек сейчас может держать пост, я не знаю. То есть по пути люди некоторые пошли там. Ну, или продолжили идти, да. Хорошо, давайте посмотрим, а почему вы разошлись. Знаете, какие-то двойные стандарты сразу тут чувствуются, несмотря на то, что у вас вот первая карта выпала любовный. Я пока еще не знаю, от кого конкретно, да, то есть либо это от вас, либо от вашего бывшего партнера это ушло, да, но вот э -э -э -э разрыв произошел именно из из-за двойных стандартов, то есть человек, допустим, вам, э -э, то есть вы договорились э -э -э -э на берегу, да, о чем-то, грубо говоря, да, или там не договаривались, но это общеизвестные какие-то факты, да, в плане отношений друг к другу, да, но несмотря на это, как как бы, то ли он, то ли вы, да, требовали чего-то, да, от другого, но при этом сами, да, не отдавали во многих вещах себе отчета, да, что, ну, в каких ситуациях вы неправильно наступали, тех же, возможно, самых, то есть, мучливый обман да, что такое мне прям в голову идет. Что-то семерка кубков, семерка вот мечей, да, получается. Какие-то недосказанности, вот это все, знаете, все копилось, копилось, и при этом ничего не решалось. То есть, да, там до поры до времени, там, это все прокатывало, возможно, но потом, да, это когда, наверное, зашло слишком далеко, да чтобы отношения исчерпали себя. Давайте еще более подробно посмотрим, почему же все-таки вы разошлись. Пожи, пожи, пожи, тут одни, вот, и... ну короче, вы тут тоже, тут женщина, да, закончила отношения, все. Последнее слово за женщиной, было. тут, тут. Вот так вот я вижу. То есть, возможно, мужчина, да, вот тут пажи постоянно, да, вот эти вот выпадали. И рыцари, да, но при этом, он себя там, возможно, каким-то моментом позиционировал себя как император, да. И, то есть, выдавал желаемость, да, за действительное, поэтому... Вы долго ждали, да, от него каких-то действий, каких-то совершений, какой-то ответственности в по отношению к себе, и в какой-то момент вы уже, ну, просто взяли себя в руки, да, сделали выводы и пошли дальше. Потому что вы устали ждать, да, вот это вот уважение в свою сторону, да, по отношению к партнеру равному, Потому что вы, как бы, да, Уважали каждого решения, да, и сами придерживались его. Но свой адрес у этого момента часто не замечали, да. При этом еще и упреки, возможно, могли быть. И вопросы как-то не решались. Поэтому как-то тоже странно. И если, допустим, вы мужчина, и вы смотрите на расклад на женщину, то получается примерно та же ситуация, да, вы, где-то вы себя не так вели, потому что тут ваша бывшая женщина, она долго ждала от вас каких-то действий, а вы их не совершали, или там пытались все как-то, знаете, замять ваша женщина перестала ждать, и в итоге, раз ты не берешь ответственность, возьму её, я. То есть, соответственно, закончила вот таким образом с вами отношения. Тут вот так вот Хорошо, давайте посмотрим, что думает бывший партнер у вас. Ну, что он думает, что у вас все прекрасно, что вы звезда и солнце, да, что вы сейчас ушли в новое с головой и ни за что не вернетесь, его все отринули из старой жизни, да. Увы, у вас прочный фундамент, да, какая-то финансовая независимость появилась, да. Но тем не менее, да, вот эта вот ваша энергия, вот он... То есть она настолько какая-то, да, не... всеобъемлющая, да, что вот он таких людей, вот, ну, он понимает, что больше, ну, не знаю, один на миллион, что ли, бывает, что-то в таком духе. Возможно, он как-то пытается себе представить, да, как какая вы сейчас или какой вы сейчас, но из-за вот этой вашей гиперэнергетики вот он, он не может это, то есть, пробить вот этот ваш купол, да, кумпол, <laughs> и то есть, посмотреть изнутри, вот, как-то так. Это вот что касается там эзотерических каких-то моментов. Хорошо. Что еще он думает у нас? что что что вы его уничтожили просто э -э, без остатка ему очень интересно за вами посмотреть, посмотреть понаблюдать то есть увидеть как у вас все на самом деле происходит он понимает что вы много ушли да насколько это новое да отличается от вашего с ним старого, да, вот этого совместного, как будто знаете, примеряет, что было, если бы он там был с вами вместе. Интересно. Но ну, вы очень глубокий след оставили внутри этого человека, однозначно. То есть человек вот прямо... То есть если какая-то там, да, деталь малозначительная, да, напомнит ему о вас, то это все, Это душевное страдание обеспечено на ближайшую ночь. Тут как вот только так. Хорошо, а что вы думаете? Ну, тут, знаете, если, допустим, В принципе, ничего плохого вы о нем не думаете, то есть вы уже как-то знаете... Да у вас, в принципе, нету никакого негатива особо в его сторону, за исключением того, что вам... Вот вы думаете, да, вот какая ему женщина, допустим, подошла бы, если бы это была бы какая-нибудь любвеобильная женщина, которая бы взяла все его, да, материальные вопросы на себя, да, решала и, то есть, подтирала ему слюнки, там, возможно. То есть, требовательная такая всепрощающая такая-то какая женщина. Какая-то, знаете, из, из, из другой галактики. Как бы я описала. А если мы смотрим, да, на вашу бывшую, то как бы вы смотрите в ней и видите слишком наивную девочку, да, для той, которая она пытается себя показать, а пытается она себя показать. Вот императрица, на самом деле, она пока что просто королева кубков, да, она очень любвиная, но она при этом наивная очень девушка. И а, действительно, она не такая, она не соответствует ее вот этим стандартам, и из-за этого а, она часто наступает на, те же, на одни и те же грабли, да, вот спотыкаясь. Вот в романтическом, если мы смотрим, аспекте. Ну, и как бы такое отношение к ней немножко... Ну, у вас развела судьба, и на том спасибо, грубо говоря. Это был интересный опыт для вас обоих, да, но ну, вот как-то... Вы сделали его, это пошли дальше, этот человек, возможно, так и остался. То есть, да, это их женщина, к мужчина вот относится на тех же позициях. То есть человек, опять же, возможно, визуально он будет тебя считать, да, и внутренне, да, а кем-то более статусным, но ну, по факту он, он ничего практически не делает для того, чтобы, да, хотя бы в материальном, да, во внешнем мире проявлять это все, действительность, то есть она не соответствует, вот эта вся иллюзорная характеристика, да, себя самого, вот так вот. Хорошо, давайте подытожим. Ну, однозначно, если вы, допустим, хотите как-то, знаете... Да, если вы хотите о нём что-то узнать, то лучше не ему, ну, как бы. Ничего не надо, почему-то Там смотрите расклады, не знаю, что то такого. Не интересуйтесь открыто, да, его личной жизни и так далее. Занимайтесь развитием своим, да. У вас для этого вот два аркана старших выпало. Плюс вам еще кармический. Ой, этот кармический. Вас ждет в ближайшее время новая проработка, да, я бы так сказала, а, новый этап, вот какая-то какой-то подъем вверх, да, через а, отношения, так это выразилось. То есть тут несколько сразу посланий для вас. А, Касательно финансов, да, у вас а, дело пойдет, но не сразу, да, а, касательно вот эзотерики, а, вы будете изучать все новые, снова углубленные знания, да, а, и на личном фронте у вас, в принципе, все шикарно будет, да, но, опять же, вам нужно это все скомпоновать как-то, соответственно, у вас тут башня выпадает, вам нужно это все провести в порядок, то есть провести гармоничные какие-то взаимоотношения, допустим, в семье, да, если у вас она есть, то есть получить признание, да, вот этой своей деятельности, но не путем, да, не теряя катания, а путем действий, да, и демонстрации ваших там вот этих знаний и так далее. Возможно, вот, помощь близким какая-то, да, или, или помощь от близких для вас, да, для вашего дела, ну и так далее, взаимозаменяющие. Так что вот так вот, спасибо вам четверочки. У кого что а, отыгралось, можете оставить свой комментарий в... Ну, под видео, я буду все читать обязательно. Спасибо вам еще раз за то, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал, там ставьте, ставьте лайки, дизлайки, ну опять же, мне бы было интересно узнать, что и как у вас проигралось. Поэтому в следующем, в следующем видео мы с вами встретимся вновь, оставляйте свои пожелания под видео, опять же, на какую тему вы хотите посмотреть следующий расклад. И всем пока-пока.